Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. Сегодня я хочу представить вам а, новую модель электролизного газогенератора S1000ACS2. Газогенератор является достаточно универсальным а, устройством для использования. Он может быть применен в качестве газосварочного оборудования, может быть использован в качестве э, системы генерирующей э, горючие газы э, там, где традиционно используются э, горючие газы э, газобаллонного оборудования, такие как пропан, метан, э, ацетилен, пропан-бутановые смеси и так далее. Э, газогенератор э, может быть использован в качестве э, устройства для очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений. Коротко о технических характеристиках устройства. Максимальная потребляемая мощность 3,8 кВт в час. Номинальная производительность газа 20 литров в минуту или 1000 литров газовой смеси в час. Газогенератор оснащен системой автоматической стабилизации электрического тока, а также системой коррекции и стабилизации внутреннего давления газа в системе. Демонстрация работы оборудования в качестве а, системы, способной полноценно заменить газобаллонное оборудование. В качестве горелки для тестов используется горелка резак, мини резак Дон 132П. Друзья, а на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.